Здорово. Ну, как ты? Я отвлеку тебя буквально на несколько минут, ведь у меня для тебя обалденная важная информация. Разработчики подвезли нам абсолютно новые, еще никем не юзанные, наши с тобой любимые бонусные промокоды. Промокоды на игровую валюту. И подвезли их сегодня достаточно немало. Ну а я тебе расскажу по секрету абсолютно про каждый только ты это Чш, никому ну а перед началом данного видео как и всегда по традиции я хочу разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере барвихи рп условия данного розыгрыша как всегда просты тебе достаточно быть подписанным на мой канал врубить колокольчик чтобы не пропускать ни одного моего нового видео ведь такие розыгрыши теперь проходят в каждом поставить лайк данному видео и написать абсолютно любой комментарий от четырех слов количество комментариев не ограничено итоги все всех розыгрышей за данную неделю в субботу на моем канале во вкладке сообщества удачи но ну, я хочу начать с того что многие наверняка даже не знают куда надо вводить данные промокоды и для тех кто не знает как это делать показываю на своем примере для начала тебе необходимо вбить команду слэш мм /MM» и выбрать девятый пункт промокоды после чего выбрать пункт номер два бонусные промокоды и здесь ты вводишь данные промокоды и первый промокод который я хочу тебе показать это хэштег чикен Данный промокод даст тебе за 4 часа игры 25 тысяч рублей. При всем при этом тебе не обязательно отыгрывать конкретно все 4 часа. Тебе достаточно 4 раза до пайдея буквально за 10 минут зайти на сервер. И отыграв эти 10 минут, словив пайдей, тебе засчитается уже один игровой час. И как только ты получишь 4 таких пайдея, тебе на счет упадет 25 тысяч рублей. И сразу же после этого немедленно вводи следующий бонусный промокод хэш. Хэштег ФУ, который даст тебе также за несколько часов игры 35 тысяч рублей. Все точно так же мы с тобой отыгрываем по старой схеме, чтобы забрать данный приз за этот промокод. Ну и как только мы с тобой это сделаем, сразу же вводим третий бонусный промокод Хэштег БАРВ, который нам также даст 35 тысяч рублей за несколько отыгранных часов. Четвертый промокод Хэштег ФУРИОН, данный промокод даст нам всего лишь 15 тысяч рублей, но ну и количество необходимых отыгранных часов будет на порядок меньше. Пятый промокод называется хэштег попит. И данный промокод подарит нам с тобой за несколько часов игры 25 тысяч рублей. Ну а последний на сегодня, шестой бонусный промокод, довольно-таки непростой. И называется он хэштег успенская. И уже за данный промокод мы с тобой получим аж целых 45 тысяч рублей. Но ну, а я думаю, часиков игровых придется отыграть за него побольше. Как ты уже понял, ничего сложного, все довольно просто, вводим своевременно с тобой новые промокоды, собираем необходимое количество пайдеев и забираем соответствующую им награду разработчики последнее время не перестают нас удивлять а подвозят нам все больше и больше новых масштабных обновлений ну а самое главное также не забывают как ты уже понял баловать нас новыми бонусными промокодами. я поражаюсь тому какой стал актив на данном проекте я поражаюсь тому какой стал онлайн по выходным да и в будние дни я хочу тебе сказать что онлайн максимально вырос да и такими темпами я думаю нам и до новых серверов уже недалеко но сегодня мы говорим не об этом сегодня мы с тобой говорим о том что разработчики решили нас побаловать приятными бонусными промокодами почти аж на 200 тысяч рублей что естественно не может не радовать спеши активировать все новые бонусные промокоды ведь количество вводов как всегда будет ограничено а также не забывай принимать участие в розыгрышах во всех моих новых видео и я желаю тебе удачи и приятной игры на барвихе КРМП. ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео